Уже назначен нашей новой встречей вот-вот случится наше новое свидание и я как будто кем-то слеплен, снеговид, улыбковались в рот и рикование. Сейчас, наверное, расскажу своим друзьям, что вот у нас с тобой все в порядке Сейчас пойду на зло всем этим королям, пойду пешком Хоть даже на Камчатке И нашу встречу Ужник Лон Не остановит Да невозможно Нас с тобой Остановить И нашу встречу Ты вот так же встретиться Спешишь, спешишь приблизить Время нашей встречи Вот ты, конечно, Только мне принадлежишь И невозможно Это не заметить И наша эта встреча Вик уж недалек И место встречи Он уже назначен Какой прекрасный Нынче выдался денек И невозможно И а надо А! Yeah.